Евгений Абрамович Боротынский Весна, весна, как воздух чист Весна, весна, как воздух чист Как ясен небосклон Своей лазурью живой Слепит мне очи он Весна, весна, как высоко На крыльях ветерка Ласкаясь к солнечным лучам Летают облака, шумят ручьи, блестят ручьи, взревев река несет, на торжествующем хребте поднятый ею лед. Еще древа обнажены, но в роще ветхий лист, как прежде под моей ногой, и шумин и душист. Под солнце самое взвелся, и в яркой вышине. Незримый жаворонок поет, за здравный гимн весне? Что с нею, что с моей душой? С ручьем она ручей, и с птичкой птичка с ним журчит, летает в небе с ней. Зачем так радует ее, и солнце, и весна? Ликует ли, как дочь стихи, напири и хана? Что нужды? Счастлив, кто на нем забвенье мысли пьет, Кого далеко от нее, он дивный унесет.